Тоже у нас стала традицией завершать нашу сессию перспективными исследованиями, перспективными влечениями меланомы кожи. И хотелось бы коротко остановиться на этой проблеме. Мы на этом слайде представлена эволюция современной иммунотерапии. Мы все э, помним а начало а, более 10, около 10 лет назад началась эта эра. А, изначально начинали, назначали иммунотерапию в монорежиме, потом в комбинированном режиме. А сейчас уже разра разработана схема иммунотерапии, старгетной терапии, случевой терапии. А следующий шаг это нанотехнологии, различные конюгаты и воздействие на другие механизмы иммуносистемы. Системы. Здесь обобщенная эволюция лечения меланомы и немеланомных раков кожи, как развивалась эволюция лечения меланомы, а также развитие изучения биомаркеров. Мы все знаем, что меланомы очень хорошо отвечает на лечение, но конечно же существуют пациенты которые резистентны к иммунотерапии чего это может быть существуют различные маркеры чувствительности маркеры резистентности маркеры чувствительности во многих исследованиях они выявлены было изучено что некоторые Такие маркеры, как интерферон, сигнатура интерферона гамма, белковые это рецепторы, различные микро элементы микробиома положительно влияют на цвет иммунотерапию. Но, конечно, интересуют маркеры резистентности. Изучены различные протеинки НАЗА, а также экзосомы, которые несут на себе экспрессию pd 1 И некоторые виды также микробиома отвечают за резистентность к иммунотерапии. Сейчас много различных новых исследований. Это, как сказала Оксана Петровна, только научиться не поломать язык, вы говорите, назвали название. И какие новые иммунные пути мы видим, это также комбинации СТЛ-4, ПД-1 с различными формами интерликинов, они стали возрождаться. Также различные элементы иммунной системы, как CD40, различные антагонисты путей и микроокружения опухоли. Что касается... Препарата типендофуз которые используется и показал свою эффективность при, при увиальной меланоме, в настоящее время проводится исследование первой Б-фазы при меланоме кожи в сочетании с а 4 или совместно с PD-1. Выяснилось, что... Добавление CTL4 не повлияло никак на эффективность, поэтому комбинация PD1 и тембедофуспа проявила достаточно хорошие результаты. Мы видим, что одногодичная выживаемость 73%. По сравнению с общими данными, полученные в исследованиях PD1, PDL1 ингибиторов, там 55%. То есть эта опция должна развиваться и изучаться. Что э, мы имеем по э, рецепторам? Существуют активирующие и ингибирующие рецепторы. Мы знаем уже препараты CTL4, PD1, LAC3. Мы знаем исследования Relativity с релатимабом. Но ну, и также разработан еще один препарат, Фианлимаб. Э, Он изучается совместно с PD1 ингибитором с при распространенной меланомии. Это исследование первой фазы. И было выявлено, что достаточно высокое число объективных ответов, 63,8% объективных ответов проявила данная комбинация лечения меланома кожи. И что пациенты с педией высокой экспрессии, с низкой экспрессией хорошо отвечают на данное лечение. То есть еще одно перспективное направление. Следующая точка приложения на Тим 3. ТИМ-3 – Тим это рецептор, который ингибирует Т-клеточные ответы и стимулирует иммунный ответ. Исследование с препаратом Кубалимаб. Коболемаб – это анти-ТИМ-3 препарат, и Достарлимап – это анти пда 1 препарат. Здесь также исследование первой фазы, изучается доза этих препаратов. Было выявлено, что также эффект объективного ответа достигается в 66% случаев. Следующая нозология – это акральная меланома. И здесь попытались исследователи изучить камролизумаб – это препарат, ПД1 ингибитор он изучается совместно с апатинибом. Апатиниб это анти-ВГФ ингибитор, который изучается при различных локализациях, при раке легкого, при шейке матки. Ну и здесь комбинация с тимозоламидом в первой линии при акральной меланомии. Это исследование уже второй фазы. И мы видим, что и эта комбинация, как и при других локализациях, показала достаточно хороший ответ, 66% также объективного ответа с общей медианой времени без прогрессирования 18 месяцев. Дальнейшее развитие... Это, конечно, нанотехнология. Конечно, развитие этой отрасли достаточно трудоемкое, сложное, характеризуется большой, большой токсичностью. И как мы понимаем, что это направление, на котором должна работать вся наука, и она основывается на разработке вакцин, адаптивной терапии, различных конюгатов и бесспецифических антител. Адаптивная клеточной терапии проходит несколько исследований. Это CAR-терапия, это ТИЛС и онколитическая вирусная терапия. В настоящее время также изучается, набирается большое количество пациентов уже в комбинации с иммунотерапией. Конечно, кар и ТЦР-терапия – это... Достаточно трудоемкая терапия, как и ТИЛСы. Это... Здесь в этом этапе обязательно включен сам пациент, обязательный забор опухолевых клеток, коферезные процедуры и, конечно, характеризуется большой токсичностью. Эта терапия очень хорошо проявила себя в гематологических заболеваниях с ошеломляющей эффективностью. И в настоящее время при метастатической меланоме проводится большое количество исследований по изучению картерапии. Мы видим здесь большое количество доклинических и клинических исследований с обзором, с изучением различных антигенов мишеням. Это не НИИСО, это cd 40 ну и различные другие. Что на, насчет адаптивной терапии, туморинфильтрирующих лимфоцитов, мы знаем препарат «Левофицел», хоть он а, и проявил себя достаточно эффективно, мы видим, что время без прогрессирования оказалось два раза выше, чем иммунотерапия, но в настоящее время пока этот препарат не вошел в наши рекомендации, продолжается дальнейшее изучение. Что касается вирусов, это как раз тот обскопальный эффект, о котором говорили ранее на лучевой терапии. Здесь, суть, суть в том, что Вирусы атакуют опухолевую клетку, повреждая ее, активируя воспалительный процесс, привлекая макрофаги. Макрофаги, уничтожая опухолевую клетку, обучают иммунную систему, которая работает уже на других органах и других локализациях метастазов. Дальнейшее направление – это сочетание таргетной иммунотерапии. Мы также видим большое количество исследований, где изучается иммунотерапия с VGF-ингибиторами, с различными тирозинкиназными назными ингибиторами и один из примеров это влияние на p38 это белок мап пути и совместно с иммунотерапией также проявил себе в меланоме это баскет исследования меланомия с достаточно хорошими результатами мы видим большое количество Уменьшение размеров опухоли, но это только начальные исследования, поэтому требует дальнейшей разработки. Следующее направление – это вакцинотерапия. Одна из родновидностей проходит и в нашем учреждении. Коньюгаты различных антител. Ну, вакцинотерапия – механизм известен. Это также сбор клеток у пациента, усовершенствование, апгрейдирование этих клеток и дальнейшее введение пациенту. И э, здесь один из примеров коньюгат антителоспецифических лекарств. Это, например, эм... Соединение моноклонального антитела. Вот мы видим оранжевое антитело, которое с помощью линкера при, ä, присоединяет к себе химический препарат. То есть здесь, например, агент против микротрубочек. И на, левом, на правом снимке мы видим, как захватывает иммунная клетка, соединяя CD28. То есть распознает этот агент. Это антитело и заглатывает в себя опухолевая клетка. В опухолевой клетке уже внутри освобождается химиопрепарат воздействия на микротрубочки. Развивается разрушение опухолевой клетки, призывая при этом макрофаги. Происходит уничтожение опухолевой клетки. Ну, вот такое... Достаточно обширное направление, но, конечно, мы понимаем, что оно должно продолжаться, но все эти новые возможности несут в себе достаточно серьезную токсичность, о которой многие слышали. И, конечно, здесь, наверное, нужно уже смотреть не вперед на развитие препаратов, а наоборот смотреть на профилактику возникновения и распознавания Первые симптомы развития опухолевого процесса у здоровых людей, и это будет являться одним из перспективных направлений онкологии.